Допали за No Motors сегодня. Есть такие? Итак, разгоняется Кристовс буш Рядом с ним. Валерий Каюк, который отстает максимально. При этом Кристофс едет по очень широкой траектории. Заезжает во все клиппинг-зоны. И на супер темпе он же на Ахилесе, причем на абсолютно спущенном. И на самой легкой из своих машин это «Киткар». Кар. Заканчивает свой заезд и оставляет Каюка очень сильно позади. Итак, поехали или нет? Поехали. Вторая часть заезда. Теперь Валерий Каюк первый. А Кристоф всего преследует. На медленной скорости Валера заезжает первую дугу. Кристоф сзади дозирует ровно Валера. Кристоф держится, держится. Подъезжает близко на очень-очень таком размеренном давлении. Ну и финишная, конечно же, дуга, как всегда. Дальше в ТОП-16 проходит Кристофс Блуж. вас и аплодисменты. За ними уже думается, они стартанули. Итак, наезд. Разгоняется Кристофс. Александр Гринчук рядом, держится рядом с Кристофсом, ловит андерстир. Кристофс, быстрая перекладка, Александр Гринчук рядом. Максимум угла почти выравнивается Гриня, потому что поймал очень большой угол и отстает от Кристофса. Итак, они едут, первый Гриня, его преследует Кристопс Блуж, Гриня хорошо разгоняется, флип, какой затяжной флип, хорошая скорость выходит, айр, почти ровно Кристопс Блуж, такой же Андерстир здесь сохраняет расстояние, и доезжает правильно до конца Кристопс Блуж, и тут надо послушать судейское задание. Итак, решение есть, двое судей за Кристопса, поэтому Кристопс Блуж... Итак, поехали. Кристопс Блуж первый, Сергей Сак его преследует. Очень близко подъезжает Сергей Сак. Блуж допускает траекторную ошибку. Сак перекладывается ему прямо в базу, согревает движение. Очень близко находится к нему и выравнивается. Сергей Сак выравнивается за Кристопсом, к сожалению. Есть второй заезд. Итак, да? друзья мои, второй заезд. Разгоняется Сергей Сак. Хороший флип. Сотяжка едет чуть-чуть внутри. Кристос преследует его, делать синхронную перекладку. Прямо в него прыгает. И Кристос догоняет даже после такой коррекции Сергея Сака. И щимит его до самого конца. Кристос Блужс проходит топ-4. Кто загорелся он? Поехали. Итак, едем. Чепа первый. Разгоняется максимально, делает полуфлип. Выходит на внешнюю траекторию, чуть-чуть через тормоз. Выходит на судейское задание. Кристопс очень хорошо перекладывается. Корректируется Кристопс, но при этом догоняет за счет легкой машины высокого держака. Вот такой заезд. Итак, есть старт. Так, поехали. Ой, что делает Кристопс? Офигенно по заданию Чепа рядом. Все. Все, все. Кристофс Блуш, финалист верхней сетки. Ну что, Антон, туши бобины, притуши шармань, как говорят. И мы в полной тишине послушаем и посмотрим финал. Вы же ждете финал или нет? Нет, давайте так, мы их не запустим, пока вы нормально да не скажете, да? Согласен. Итак, еще ещё, да мне подсказывает Никита шиков пилот формулы дрифт против пилотов Д-1. Здесь на чайке, мать вашу! О, шума! В следующем году надо будет Джорджа Клуни вести, да? Судьи готовы, и мы в полной тишине. Смотрим заезд, а после этого я только буду комментировать повтор. Красавцы, вы сами молодцы! Еще! Из-за косяка Кристопса в первом заезде в роли лидера, Гоча побеждает в этом заезде. И это, значит, и это значит, что мы еще раз увидим эту пару, потому что у Кристопса была еще одна жизнь. Он с верхней сетки прошел всех, а Гоча пришел с нижней сетки. Друзья мои, это была максимальная заруба, и я объявлю победителя прямо сейчас. Единогласное решение. Первое место на UDC 2018. Кристоф Гурс. Ваши аплодисменты. Первый Кристоф Гурс, второй Георгий Чевчан и третий Алексей Головня. Международная вечеринка специально для вас раз в год. Спасибо каждому, кто пришли на дрифт, спасибо команде, спасибо партнерам и спонсорам, спасибо друзьям, судьям, пилотам, что приехали сегодня сюда. Спасибо всем, кто помогали нам делать этот ивент, эту трансляцию и это супер мероприятие года.